Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Рыбный Супик и сегодня мы будем прокачивать мой аккаунт. На аккаунте у меня находится 60 тысяч э, синих монеток, это у меня появилось из-за того, то, что я приобрел в прошлом видео чудо пак, вот два костюма. Кто не видел, кстати, прошлого ролика, ссылка находится в описании, так что переходите и смотрите. Так, и также у меня осталось с прошлого ролика 175 золотых монет. Я вот думаю, их перевести в принципе, м -м, еще на синие монеты, да. Да, в принципе, да. Не хочу сегодня открывать кейсы, поэтому вот. А хотя, что там, сколько кейсы стоит? 25, да? Один-то можно открыть, ну-ка. Так, так, так, так, так, вот, продолжаем. А, давайте откроем один кейс, а, не знаю, так, что у нас в элитном? Элитный, элитный, элитный. Абакан у нас туда всякая, да? Давайте я хочу бабочку. Я хочу бабочку. Будущий кейс. Вот такое спонтанное начало ролика. Давай мне сейчас бабочка выпадает. Офигеть, да? Вот было бы смешно, если реально бабочка выпала. Но, конечно же, нет. Так. Ну что, друзья, давайте. Что мы будем прокачивать? Я думаю, стоит прокачать АВП. Потому что она у меня вообще не прокахнет. Нет, нафига нахуй. Я тут подумал, нафиг она надо Потому что в основном я играю со скаутом Да И тут в принципе новая пушка появилась В каком-то обновлении Ну-ка, а вот это что у нас? Так, сик Ага А ну-ка, винторез Ого Не знаю, не знаю, сейчас посмотрим И подумаем, что можно качать Так, дигл я В э, прошлой прокачке, наверное, прокачал уже точно не помню так ревик Хе -хе -хе. ревик ревик ревик ну не знаю так я думаю надо какой-нибудь пистолет прокатить или нет так а ну как где у меня о да да да да да давайте начнем с этого а если необходимо открыть предыдущий угу. а вот снижает разброс оружие так давай купим а, вот это купим а, вот это купим так сколько у нас денег уже осталось 68 так а, это был абакан и давайте это все сразу же поставим так и магазин там был да это быстрый доступный был да а где другой ну-ка а до него долго еще да угу. давайте наверное, до приклада дойдем вот так вот это купим и где он? вот приклад М -м -м, тактически да да и что там было целевые да вот эта легкая лё рукоятка упор для пальцев так Вроде бы легкая рукоятка тут выдавалась, да? Да, легкая рукоятка. Отлично, друзья. Давайте теперь прокачаем Фамас. Да. вот вот эту купим. Хочу глушитель поставить. Не знаю зачем. А ну-ка, этот компенсатор чем делать или как вот там компрессор, хрен его знает. Снижает разброс оружия. А ну-ка, а ты что делаешь? Так ну-ка. Убирает вспышку. Понял. Иди сюда. Нафиг я это купил, но ну ладно. Пусть будет. А, ну вот, да. Все, я правильно купил. Ну-ка, а это какой? Дополнительная вместимость магазина. Давайте тоже купим. Дополнительную вместимость магазина. Ну-ка, это быстрый доступ. Ну-ка. Нет, стоп, это был черный такой, да? Увеличенный, во. Прицел мне в принципе нормальный. Так, сколько у нас? 59 тысяч. Отлично, отлично, идем. Так, давайте. Так, это же МК, которая вторая, да? Не 4, да? 4, да. Она вообще мне полностью не прокачана. Угу. Давайте возьмем тогда вот это. А, быстрый доступ. Магазин. Прицел. что это? Лазерная указка. И вот это. Давайте все поставим. Прицел. Так. А, вот этот магазин у нас был а, Сдвоенный магазин, быстро доступный Давайте вот этот Я думаю, получше вроде будет, да? Ну-ка Ну, должен быть, да, получше И вот это вот, теперь у меня такая эмочка Так, скаут, скаут Даже не знаю Качать его, ну давайте Тоже понемножку прокачаем Ну-ка это что у нас? Чё она делает? Ну-ка. Мешает отдачу на 10. Давай, почему нет? Ну-ка. Вот этот компенсатор же тоже вроде бы... Так. Где? Где он? Вот, скаут. М -м -м. Это я вот это купил, да? Снижает разброс оружия на 10. И поставил вот, Да, отлично. А, прицел. Прицел мне нравится стандартный, поэтому я не ставил, да. Так. Ну, я думаю, можно... Полностью прок... Давайте его полностью прокачаем. Че я маюсь, давайте. Там осталось-то три вот этих: раз, два, три, новая пушка, приди. А, и сразу все поставим. Так, что это? Магазин. А, увеличенный, давайте поставим. А, вот это что делает? Убирает вспышку, выстрела, снижает звук выстрела. Ну это вообще бред. Отлично. Ну-ка, теперь у меня должна появиться новая пушка. Да, SSG 08. Надеюсь, я его правильно прочитал. -мо, почему такая прокачка, дорогая? Слышь, я, наверное, тебе. По времени с прокачкой. Ты что-то слишком дорогая. О! Крис Вектор. 3 тысячи. Так, друзья, я хочу себе Крис. Я хочу новую пушку Давайте. Раз, uh, два, uh, три, uh, четыре, пять. Крис Вектор, приди. Так, uh, петух. И тух. Массивный фильтр, компенсатор. Вот это вроде, да? Нормально. Ижать разброс на 10, да. А, магазина нет. Прицел. А, вот этот. Ну ладно. Так, э, сколько осталось? 22000 тысячи. А, так, крис. Две новые пушки, друзья, за видео. Две новые пушки. Офигеть. Это, ну, давайте хотя бы с прицелом, чтобы его он был. Это вроде сюда ставится, нет? Куда? Вот сюда. И прицел. Хотя бы, чтобы прицел был. Такая небольшая прокачка. Так, голи у меня ни хрена прокачаем. О! Компенсатор вот этот надо купить. На все пушки, чтобы отдачи не было. Чтобы на стримах следующих хорошо попадать. А то скоро стримы начнутся, а я, блин, вообще косой буду. Так, о, юсп. Тоже надо прокачать. Уменьшает время перезарядки. О, ни хрена. Уменьшает время доставания оружия. Так, отлично, давайте Стул. А, что? Быстрый доступ, прицел, приклад. Такая небольшая прокачка. А 16 тысяч у нас остается, друзья, 16. А, глок. Давайте прокачаем глок, потому что я с глока тоже играю. А, ну, потому что это самое... Ну, типа, ты когда не закупаешься, ты с ним идешь воевать сразу же. Да, такие дела. Остается у нас 13 тысяч. А, что можно купить на 13 тысяч, друзья? А, я думаю... А... С дробовиками я не особо играю, поэтому пока что их прокачивать я особо не хочу. Надо вложить день, э, свои круглые деньги куда-то. Например, в интерес. Нет, в интерес слишком дорого. М -м -м. Я бы, если честно, прокачал полностью Абакан. Но тоже дорого. Аук. Аук, кстати, аук. М -м. Тар дают, да? Не знаю. Может, SIG э, сиг? Сиг у меня вообще не прокачанный, дают НК. Давайте э, прокачаем SIG 1000, 2, 3, 4, 6. Так, вот этот компенсатор, э, лазерную каску, упор для пальца. Так, быстро доступ, сдвоенный магазин, не думаю. Так, прицел базовый и вот этот. Так, остается у нас 7000, друзья, 7000 э, кейс. Кстати, а что в кейсе вот этом подойдет? Я уже что-то все забыл. А, тут вот этот подойдет, да? Ага. Ага, так, да. Афик хороший, да? Но я не знаю. Так, остается у нас 4000. Что можно прокачать? Бизон. Бизон. У нас остается, в принципе, 4000 И я думаю, можно вложиться в авик Потому что авик все равно Надо будет когда-то качать И вообще все пушки надо качать А хотя давайте вон Ну-ка, а как она вообще Стреляет? Я даже не знаю Я с ней не играл ни разу Ну-ка, маг Микроузи угу. А вот, давайте Бизон Бизон же тоже новая пушка, давайте его и прокачаем на 4000 остатки наши, а не хватает на компенсатор, вот этот компрессор, и как там компенсатор, да. А, поставим пламя а, что дает пламя а, так, Бизон, а, пламя-гаситель, убирает стр... а, вспышку прицела, это мне не надо, так, что даешь ты, О, вспышка и выстрел снижает звук, ну давай вот это хотя бы. Хотя там вроде бы звуки остаются прежними, как мне говорили на стримах и везде. Ну, но... ладно, пофиг. Остается у нас 1500, еще можно потратить на что-то дешевое. Так, друзья, давайте 1500. М -м Тоже новая пушка, но я особо хочу в нее вкладываться. Она мне как-то не особо нравится и вряд ли я с ней буду играть. Кстати, печенек. Печенье. Дру... Друзья, 500 Куда можно солить свои деньги? Пожалуйста, подскажите. М -м -м. Нет. А я знаю, куда. Ревик. Все. Мы потратили все мои накопления. 75 тысяч просто улетели в никуда, ну как в никуда, на прокачку моего аккаунта, друзья, и последнее открытие кейсов, ну и последний кейсик, давай, ну-ка дай мне нож, давай нож, и нет, дробовик, дробовик мне выпал, но ничего страшного, такие дела, друзья, в общем, спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, Следующая прокачка аккаунта будет, когда на этом видео наберется, ну, давайте 100 лайков. Всем спасибо за просмотр, всем пока.